интересное время, когда мир каждые 10 лет сильно меняется технологически. Но несмотря на это, сегодня, когда нам демонстрируют различные перспективные технологии, вроде очков виртуальной реальности, электромобилей или многоразовых космических ракет, находится куча скептиков с пеной у рта, доказывающих, что эти изобретения бесперспективны, не имеют смысла и совершенно никому не будут нужны. Что ж, перед тем, как прислушиваться к этим диванным экспертам, советую послушать мнение авторитетных людей своего времени о различных технологиях технологиях современности. Поехали! Ни у кого не может возникнуть необходимость иметь компьютер в своем доме. Кен Ольсон, основатель и президент корпорации Digital Equipment Corp. 1977 год. «Я изъездил эту страну вдоль и поперек, общался с умнейшими людьми, и я могу вам ручаться в том, что компьютерная обработка данных является лишь причудой, мода на которую продержится не более года». Редактор издательства Prentice Hall, 1957 год. Полет аппаратов тяжелее воздуха нецелесообразен и не имеет практически ценности, а то и откровенно невозможен. Саймон Ньюком, американский астроном, математик и экономист. Сказано было за 18 месяцев до первого полета братьев Райт. До кого к чертям интересуют разговоры актеров? Реакция основателя Warner Brothers на использование звука в кинематографе. 1927 год. Самолеты — интересные игрушки, но никакой военной ценности они не представляют. Марышаль Фох, профессор военной школы Парижа. Такое устройство, как телефон, имеет слишком много недостатков, чтобы рассматривать его как средство связи. Поэтому считаю, что данное изобретение не имеет никакой ценности из обсуждений в компании Western Union в 1876 году. Эта музыкальная коробка без проводов не может иметь никакой коммерческой ценности. Кто будет оплачивать послания, не предназначенные для какой-то частной персоны? Партнеры ассоциации Дэвид Сарнов в ответ на предложение инвестировать в проект создания радио 1920 год. Знающие люди прекрасно осведомлены о том, что голос невозможно передать через провода. Даже если бы это было возможно, пользы от этого не было бы никакой. The Boston 1865 год. Телевидение не сможет удержаться на любом рынке больше шести месяцев после своего появления. Людям скоро надоест каждый вечер пялится в фанерный ящик. Дэрил Занук, американский продюсер, сценарист, режиссер. Лошадь — это навсегда, а автомобиль — лишь баловство и модное увлечение. Президент сберегательного банка Мичигана, 1903 год, в обращении к юристу Генри Форда советом отказаться от инвестиций в организацию Ford Motor Company. Все эти игры с переменным током — пустая трата времени. Никто и никогда не будет его использовать. Томас Эдисон. Нет ни малейших признаков того, что когда-либо будет возможно получить атомную энергию. Альберт Эйнштейн. Думаю, что на мировом рынке мы найдем спрос для пяти компьютеров. Томас Ватсон, директор компании IBM, 1943 год. В будущем компьютеры будут весить не более полутора тонн. Журнал Popular Mechanics, 1949 год. Многие говорят о том, что в 1996 году и без того быстрый темп распространения доступа в сеть по всему миру только ускорится, но лично мое мнение такое. Взлет популярности интернета в 1996 году завершится полным крахом. Роберт Меткалф, основатель Триком и изобретатель Ethernet 1995 год. «Нам никогда не удастся создать 32-битную операционную систему», — сказал Билл Гейтс в 80-х годах прошлого столетия. Создание летательных аппаратов тяжелее воздуха невозможно. Лорд Кельвин, между прочим, не абы кто, а создатель современной термодинамики. Ракета никогда не сможет выйти за пределы атмосферы Земли. Нью-Йорк Таймс, 1936 год. Никогда не удастся построить самолет больших размеров. Инженер The Boeing Company после первого полета американского 10-местного пассажирского самолета Boeing 247. Ну и коронное. Все, что могло быть изобретено, уже изобрели Чарльз Дюэл специальный уполномоченный Американского бюро патентов 1899 год. Вот такие дела. Как видите, даже эксперты в своей области могут ошибаться. Так что в следующий раз, когда услышите мнение очередного диванного аналитика на тему нецелесообразности той или иной технологии, просто тыкните ему этим видео. Ну а на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.